Здравствуйте, дорогие зрители! 9 сентября утром в 5.39 по московскому времени в 17 градусе знака Рыб произойдет полнолуние. Во время полнолуния Солнце и Луна будут находиться в оппозиции друг к другу. Полнолуние – это периоды перемен и получения результатов. В особенности будет возможно обнаружение первых результатов от дел, начатых во время предыдущего новолуния в Деве мы можем достичь осознанности на уровне наших чувств и мыслей, принять новые решения. Будут возможны перемены в личной или деловой жизни. Полнолуние в рыбах обычно бывают связаны с удалением из нашей жизни отживших и ненужных понятий. Это может быть хорошим временем для избавления от вредных привычек и зависимостей. Однако на этой неделе будет повышена чувствительность. Может повыситься наша обидчивость на окружающих. В этот период следует быть осторожными в общении. Это важно как для нас самих, так и для окружающих. Поэтому будет правильным выделять время на успокаивающие занятия. В полнолуние имеет место оппозиция Венеры в Деве и Нептуна в Рыбах. Это указывает также на то, что повысятся наши творческие способности. Мы сможем легче демонстрировать наши таланты. Это очень подходящий период для занятия искусством. По крайней мере, можно выделить время для того, чтобы просто послушать музыку. Можно заняться деятельностью в области искусства живописью. Особенно люди, занимающиеся искусством, в этот период смогут достичь определенных успехов в своей творческой деятельности, так как полнолуние образует гармоничный аспект с Сатурном. В этот период мы можем проявлять чуткость к окружающим, участвовать в помощи и благотворительности. Мы также можем проявить заботу о бездомных животных, о больных людях, нуждающихся в уходе. Мы сможем выделить время для духовных и спиритуальных тем. Это все виды деятельности, которые могут успокоить и расслабить нас. В этом периоде может возрасти наша осознанность, а также интуиция и чувство сострадания. Какие знаки получат наиболее ощутимое влияние? Конечно же, рыбы. В особенности для рыб, родившихся между 6 и 10 марта, это очень важное полнолуние. Кроме этого, данный период также важен для дев, родившихся между 8 и 10 сентября. Полнолуние может в сильной степени повлиять на близнецов и стрельцов, родившихся во втором декане знака. Все эти знаки могут пережить значимые перемены в личной или деловой жизни, принять важные решения. Им может понадобиться положить конец отжившим понятиям с тем, чтобы двигаться к будущему. В этот период возможны трудности эмоционального характера, повышение чувствительности. Однако, поскольку усилится наше сознание, будет возможно и благоприятное использование энергий, имеющихся на небосклоне, дорогие зрители. Если вы хотите узнать подробнее о том, как повлияет на вас это полнолуние, не забывайте смотреть прогнозы на неделю для вашего солнечного и восходящего знака. Всего доброго!